Ты там? Все хорошо? Мы готовы резать торт? Ух ты, невероятно. Да, время было невероятное. Хорошо ты смотрелся в форме. Это не я, это Матео. А, да, конечно. Прости, пап. Не торопись тогда. Нет-нет, все хорошо, Бэллами. Пора рассказать тебе, что с ним случилось. Это был наш последний бой вместе. Сразу после нашего двадцать первого дня рождения. Батальону моего брата было приказано захватить форт в глубине вражеской территории. Я не был с ним. Я был в особом отряде с особым заданием. Нашей задачей было прикрытие батальона Мотел. Мы гордились собой. Мы меняли для Италии ход войны. Ордити. Пока Матеу пробивался вперед, мне пришлось с боем идти вверх по горе и уничтожать все, что угрожало его отряду. Даже слышать такое страшно. Не волнуйся, я был в полной броне. Кроме того, ордите были гордыми добровольцами. Ради Италии мы пошли бы на все. Начало пути стояла церковь. В ней укрепились войска врага. Сперва я должен был пробиться через них. После огнеметчиков остались только пехотинцы, потом церковь стала бы нашей. Там оказалось орудие, стрелявшее по отряду Матео. Я должен был его уничтожить. И он по-прежнему шел к форту? Да. Я должен был проследить, чтобы он туда дошел. Это орудие ставило под угрозу жизнь Матео и все итальянское наступление. Я должен был его уничтожить. безопасность моих людей можно было лишь взорвать оружие. Этот взрыв был для меня одним из лучших зрелищ на войне. Но отдыхать было некогда. На соседнем гребне я заметил зенитное орудие, которое сбивало наши самолеты. Оно было моей новой целью. Австро-венгерские войска. Чтобы завладеть им, мне нужно было убить врагов. последнего солдата, но потом услышал шум, который никогда не забуду. Они атаковали отряд Матео. Я сделал единственное, что Против меня была вся эскадрилья бомбардировщиков. Я должен был сбить их всех. У не было подкрепления. Если бы те бойцы погибли, наше наступление захлебнулось бы полностью. И я потерял бы мотел Когда упало несколько самолетов, Остальные начали бить по мне, но я должен был защитить Матео. Я должен был выстоять. вся эскадрилья бомбардировщиков. Я должен был сбить их всех. У нас не было подкрепления. Если бы те бойцы погибли, наше наступление захлебнулось бы полностью. И я потерял бы Маттео. Несколько самолетов Остальные начали бить по мне Но я должен был защитить Матео Я должен был выстоять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 несколько самолетов. остальные начали бить по мне, но я должен был защитить Матео. я должен был выстоять. Конечно, конечно. Ее ничто не могло пробить. Но затем аэропланы улетели. А когда я очнулся, я подумал, что умер и попал в ад. Они взорвали Гуру. Они похоронили нас. Они похоронили себя. Боже мой, Матео. Я должен был его найти. И я отправился в этот ад. Другого варианта не было. Он был найти Матео. Он мог быть где угодно. решил все по порядку. В домиках были прижаты огнем союзники. Мне надо было добраться до них. Мы слышали их еще раньше, чем увидели Из вражеского форта выезжали бронированные машины Но у тебя же больше не было снаряжения В домиках были ящики с вражеским оружием Мы собрали его и приготовились к бою врага своей силой и воли. Домики были в безопасности. Мне надо было идти дальше. Ты так и не сказал, а Матео в домиках был? Нет. Бойцы говорили, что его отряд прошел дальше. Но слышал, как кричат итальянцы. Я знал, что мои друзья в ловушке. Я смотрел везде, но поздно. Я был один среди призраков. Я почему-то был уверен, что Матео там нет. I'm yeah, hurting them. Что приходилось себе напоминать? Я жив. А что было? Огонь. Везде огонь. через подземные тоннели, либо поверху, обойдя его сзади. Не напрямик? Это было невозможно. У меня ведь уже не было брони. Я уже не мог смотреть на трупы. Он должен был дойти до форта. Я все еще вспоминаю то поле каждый день. перестал искать начал было надеяться что матео сбежал но тут а нет нет, нет. ты меня слышишь слышишь ты Он так и не состарился, а я все еще здесь. Почему оно так?